Дорогие товарищи, граждане Союза Советских Социалистических Республик, сегодня 22 апреля 2019 года в прямом эфире Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, председатель президиума Заря Светлана Петровна. Сегодня тема нашего прямого эфира «Требования к народным депутатам на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик». Тему продолжает начатую вчера Александр Николаевич Жищенко, заместитель председателя Совета Министров РСФСР. Александр Николаевич, пожалуйста, вам слово. Благодарю, Светлана Петровна. Добрый день, советские граждане. Сегодня мы продолжаем темы, поднятые в предыдущих наших эфирах. Начну с фразы великого писателя Льва Николаевича Толстого. Сила правительства держится на невежестве народа. И оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. И два отступления. Первое историческое для всех граждан СССР. Новороссия. Это губернии, начиная от Бессарабской до войска Донского. То есть от Кишинева до Таганрога и Ростова-на-Дону. Маленькая справочка. По составу населения преимущественно малоросы. На территории войска Донского с большой примесью великорусской крови казаки. Также есть компактное поселение в районе Нахичевания армян. В Крыму татары, в Бессарабии молдаване. Также проживали немецкие колонисты, евреи, греки, караимы и другие пришлые народы. Главный торговый порт это был Одесса. Это исторический факт. Теперь обратим внимание еще на факт, от которого зависит наше нынешнее финансовое положение. То есть денежный факт. Обращение бумажных денег основано на доверии. Государство, которое не в состоянии продолжить размен кредитных билетов на звонкую монету, оно переходит принудительному обращению бумажных денег. И тогда начинается падение курса таких денег. И с падением курса для государства, то есть народа, начинаются финансовые трудности, из коих можно выбраться с большими жертвами. Итак, переходим к главному вопросу. Что же такое на сегодняшний день депутаты, Советом народных депутатов. Кто может туда быть избран, каким образом и какими они должны обладать гражданскими правами. Итак, первая очередь, когда человек появляется на этой земле, он человек. И во вторую очередь, он становится гражданином того государства, на территории которого он появился. По законам нашей страны, это было по рождению и гражданству родителей. Итак, у нас было на тот момент, все мы и до сих пор являемся гражданами. Обращаю внимание, государство, которое называлось Союз Республик. Союз Советских Социалистических. Но самое главное, в нем имеет значение, что это был Союз Республик. А так как мы появлялись на свет в конкретной республике, то республика составляла одну пятнадцатую от государства Союз Республик. Но при этом, что каждый, кто гражданином СССР, являлся в то же время человеком, который родился на территории конкретно одной пятнадцатой Союза СССР. Второе, на что интересно стоит обратить внимание, то различные формы государства, определяются. Это может быть и империи, и монархии, и различные э, конституционные, в том числе республики. Если мы рассматриваем со стороны государственности, куда попали граждане СССР, то мы все попали с вами, как это не парадоксально, на территорию торговой федерации. Многие из вас смотрели фильмы. Про фантастические путешествия различных героев, где фигурировала так называемая торговая федерация, которая простирала свое влияние на многие планеты и многие народности. Итак, что же мы, граждане СССР, в итоге получили? Какие преимущества от того, что мы, граждане СССР, попали под воздействие торговой федерации? То есть свидетельство о рождении человека у нас у всех в основной массе осталось со времен СССР. Но чтобы приобрести право пользования услугами Торговой Федерации, нам предложили сдать имущество, собственность Союза Советских Социалистических Республик, паспорт гражданина СССР и взамен получить без ограничения срока действия абонемент на пользование услугами Торговой Федерации. И также всех ее взаимосвязи. Это можно в образе представить, что если вы пришли в какой-то крупный магазин, а вам говорят, мы, гражданина СССР, в этот хороший, шикарный магазин запустить ни под каким видом не можем. Но если вы нам на входе сейчас дадите свой паспорт гражданский, мы предложим вам залезть в большой чемодан, дадим вам для этого определенную карточку, и вы в этом чемодане сможете путешествовать по всем нашим торговым площадям. Ну, при этом будет маленькое стеснение, но вы сможете зато пользоваться всеми нашими услугами. Итак, попав в этот замечательный чемодан, проехав по всем различным отделам этого магазина и убедившись, что... Гражданам СССР не совсем понравилось пребывать на этой площадке торговой. Граждане СССР пытаются выйти из этого чемодана. Но, как оказалось, пока не ездили в этом чемодане, появилось два замочка. Один замочек это ИНН, другой замочек это СНИЛС. И чтобы добровольно покинуть это благоприятное предложение, вылезти из чемодана и вернуться в свое государство СССР, Нужно открыть эти замочки. После того, когда мы открываем эти два замка ИНН и ННСНИЛС, у нас появляется возможность выхода из этого чемодана. Но на выходе нам еще нужно получить, немного много ни мало, вернуть свой паспорт гражданина СССР. А так как мы уже помнили, что паспорт является собственностью Союза Советских Социалистических Республик, то есть получается все граждане СССР, вправе произвести эту процедуру на территории любой из 15 республик. Мы с вами должны пройти эту процедуру на территории республики РСФСР. Итак, чтобы у нас была появилась здесь государственная власть, органы управления в соответствии с нашим законодательством Союза СССР и в частности по конституции РСФСР на территории нашей республики, нам нужно пройти процедуру выбора Своих депутатов, то есть это полномочные представители народа, согласно статье 104 Конституции. И для этого эти люди должны, по крайней мере, вылезти из этого чемодана, снять эти два замка и, по крайней мере, хотя бы выйти на ту территорию, где они вправе уже требовать своего законного паспорта гражданина, Союза Советских Социалистических Республик. И вот на этом этапе, как у любого гражданина своей страны, у него появляется право избирать и быть избранным. Итак, он представитель народа. К моменту, когда этот народ соберется, выйдет из этих оков торговых, куда они попали, тогда этот народ по мере выхода появляется у них право выбирать свои государственные органы власти. На этом этапе мы все с вами должны понять, что пока люди находятся на территории торгового комплекса коммерческая торговая федерация, естественно находятся под этими двумя замками, все рассуждения находящихся в этих чемоданах о том, что он гражданин СССР, что он готов на себя взять все эти обязательства, без выхода из этих оков, естественно это будет просто разговор. Поэтому действия, которые мы говорим и показываем на своем примере, гласят только об одном. Как только граждане республики, любой, в большинстве своем, выйдут из этих чемоданов и обретут свои полные права, как граждане СССР на территории своей республики, и изберут свои государственные органы власти, только тогда у них появляется право действовать на территории своего государства. Поэтому опять... Возвращаемся к образованию. Если мы люди образованные и знаем, что такое государство, что такое паспорт, что такое права человека и во вторую очередь права гражданина. Мы должны понимать, понятие человек это появляется от рождения, а право гражданина появляется с момента получения паспорта той страны, где он родился и вырос, где он может голосовать, быть и избирателем, и, может быть, депутатом. То есть он представляет свой народ. Поэтому я ко всем обращаюсь. Изучайте больше свои права, свои обязанности и, самое главное, свою государственность, на территории которой мы все на сегодняшний день фактически граждане СССР, которые добровольно сели попользоваться услугами Торговой Федерации. Всем желаю скорейшего выхода с территории Торговой Федерации. Всего доброго. Благодарю, Александр Николаевич. Продолжит тему. Вадим Юрьевич Яганов, заместитель председателя Совета Министров РСФСР. Вадим Юрьевич, пожалуйста, вам слово. А, благодарю, Светлана Астроном. Продолжение, сказанного Александром Николаевичем, Сейчас мы рассмотрим некоторые практические шаги, что им сопутствует, и кто в первую очередь, как бы должен задуматься над совершением этих практических шагов по отказу от ИНН и СНИЛС. Сначала небольшая цитата. В их правилах говорится, что они обязаны сказать нам, что они делают. И если мы позволим этому произойти, это будет означать, что мы сами согласились на тиранию, которую получаем, сами согласились на порабощение. Что они? Они на сегодня это то самое мировое правительство, которое 6 июня 2016 года на открытии на церемонии открытия тоннеля сен гатарда в Швейцарии, объявили о начале строительства нового мирового порядка. Александр Николаевич позвал о том, что человек по рождению рождается как человек, в дальнейшем приобретает права гражданина, закрепленные в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, в нашем случае это конкретно Конституция основной закон СССР 1977 года и Конституция основной закон РСФСР 1978 года. Прошу обратить внимание, что речь идет о человеке и о гражданине. Что нам нужно увидеть? когда мы берем в руки свидетельство. Значит, вот прошу обратить внимание, написано свидетельство российская сверху, российская налоговая служба, свидетельство о постановке на учет физического лица. Спрашивается, откуда вдруг взялось это физическое лицо. Да очень просто. Смотрите, везде, куда ни посмотри, официальные структуры, органы, прокуратура, суд и так далее, везде за спиной тех или иных должностных лиц находится трехцветный флаг. Белый, синий, красный цвет. Так вот, это флаг много было всяких разговоров, но на самом деле это флаг Ост Голландской Остинской компании. Сегодня все те страны, у которых на, на, на их государственных флагах вот эти три цвета, означают, что они находятся в собственности Ее Величества, Королевы Великобритании. То есть та самая торговая фирма о которой говорил Александр Николаевич и в которой мы все согласно постановке на учет являемся физическими лицами, то есть граждан на территории РСФСР сегодня нет по данным Министерства труда Соединенных Штатов Америки, у которого тоже трехцветный флаг, который тоже является собственностью, который означает, что США это собственность ее Величество, Королевы Великобритании. То есть мы все не человеки, каждого отдельности не человек и не граждане. Мы просто физические лица. Так вот, первый шаг состоит в том, чтобы вот, оценив вот это вот свидетельство, поняв, о чем там речь идет, надо взять в руки вот этот вот бланк, заявление, более заявление, гражданина СССР. Заполнить его и спокойно сходить в то заведение, которое называется торжественно-федеральная налоговая служба. На самом деле это частная фирма, но заполнять надо так, как у них написано это в названии. При этом обязательно дополнить сведениями о ГРН теми сведениями, которые присущи юридическому лицу, то есть коммерческой структуре, поскольку все налоговые службы зарегистрированы, э ОГРН, начиная с, э это, это число ОГРН начинается с единицы, то есть это юридическое лицо. Юридическое лицо, согласно законодательству Британии и США, это лицо, которое оказывает услуги. Вот, значит, была оказана в свое время услуга по постановке на учет физического лица. Теперь они должны оказать услугу по аннулированию, то есть по ликвидации этого номера физического лица. Вот это первый, самый первый практический шаг, который надо сделать. Это осознать взять бланк за волей гражданина СССР и с этим заполненным за бланком сходить в ближайшую федеральную налоговую службу. На втором экземпляре, чтобы расписались о том, что они приняли. Значит, если у кого-то это свидетельство утеряно по какой-то причине, тем надо указать, что если они его не могут предоставить вместе с первым экземпляром заявления, надо указать, что это свидетельство утеряно. И вот что интересно, стало наблюдаться в последнее время, когда э, советская власть, в лице Верховного Совета РСФСР и президиума Верховного Совета РСФСР под руководством председателя Светланы Петровны Зарян стали объяснять людям, что э, надо выходить из этого вот именно номерного рабства. Вот, казалось бы, вот они рядом, вот свидетельство, вот заявление. Всего одно движение, один шаг надо сделать. Но какое удивительное начало происходить событие. Вот этот вот шаг, он разделил людей, советских граждан. Одни, их на сегодняшний день пока что меньшинство, но это меньшинство быстро активизируется. Те, кто действительно поняли, чем это им на самом деле оборачивается, вот эта вот ацитовизация, чем это грозит их детям, и на тех, которые согласились вот этими вот правилами, то есть приняли добровольно на себя уже в дальнейшем, получается, в ходе жизни их дальнейшей, согласились на тиранию и на сохранение себя в качестве физических лиц, то есть рабов мирового правительства. Вот это вот разделение очень интересно выражается на поведении некоторых народов. Здесь я вам коротко расскажу одну историю, которая произошла с киевскими евреями после 22 июня 1941 года. Значит, им говорили, смотрите, придут фашисты и вас уничтожат. Но раввины в Киеве взяли на себя ответственность. Они сказали, нет, не надо уходить. Немцы очень культурный народ, и они себя покажут как культурный народ, и нам ничего не сделают плохого. Раввины взяли на себя эту ответственность. Масса же евреев, которые остались в Киеве и не послушали, что им надо уйти, очнулась только тогда, когда при подходе к Бабьему Яру они услышали пулеметные очереди. Но бежать уже было поздно. Так что спасибо они должны сказать вот тем самым учителям своим. Что сегодня происходит? Например, с казаками. на себя ответственность берут гигантскую атаманы вот этих вот различных казачьих структур, значит вплоть до того как они там называются орда или каган или еще как, значит по всей территории РСФСР атаманы. Так вот эти атаманы сегодня демонстрируют ту самую, то самое невежество. Отвратительное по своей сути, когда они доносят до рядовых казаков, действительно настоящих, потомственных, о том, чем им грозит то, что они остаются в цифровом рабстве. Не разъясняют, сами не в силах, видимо, понять, что происходит. Просто у них очень сытная, видимо, собачья кормушка, собачья миска с объедками, что им дают хозяева. И рядовых казаков подводят так же, как раввины в свое время в Киеве подвели простых советских работящих евреев, тружеников. И в первую очередь сейчас обращение именно к казакам. Посмотрите, что за, за спинами ваших атаманов в их кабинетах стоит. Оказывается, там флажок вот этот трехцветный голландской элтистской компании, Который говорит, что то место, где этот флажок установлен Является собственностью королевы Великобритании Точно то же самое происходит в Ингушетии Сидит тейп, совет э, тейпов, председатель А у председателя за спиной вот этот вот трехцветный флажок Так вы там в Ингушетии тоже разберитесь а то вас все очень все хвалят, какие вы молодцы, сопротивляетесь. А у вашего председателя за спиной стоит трехцветный флажок, который говорит, что эта территория принадлежит, находится в собственности у Ее Величества, королевы Великобритании. Что еще следует сказать? Значит, все те, кто... Пройдут вот этот вот преодолеют себе вот этот вот шаг от свидетельства и до заполнения заявления, значит к вам одно огромное значит рекомендация, точнее сказать, настоятельная причем рекомендация. Пожалуйста, когда вы пойдете в налоговую в федеральную эту службу, отдавать это заявление, ведите себя с достоинством. Вы идете отдавать и вступать в его взаимодействие такими же гражданами, в основном это гражданки Союза Советских Социалистических Республик. Не надо их называть никакими, там вешать им ярлыки, не надо их упрекать в том, что значит они служат Российской Федерации. Они просто еще не проснулись, не осознали. Поэтому просто, тихо, спокойно, Отдаете заявление с, со свидетельством, если нет, то без свидетельства. Значит, Посмотрите у себя в паспортах, еще у вас штамп должен быть на 18 или 19 странице а, с этим номером. И получайте отметку на втором экземпляре о том, что ваше заявление принято. И на этом пока с этим первым и вторым шагом, то есть заполнение заявления, и э, э, поход в Федеральную налоговую службу, на этом пока все заканчивается. Дальше надо ждать реакции. Все. Но ведите, еще раз напоминаю, ведите себя с достоинством. Не надо никого оскорблять, не надо никому угрожать никакой уголовной ответственности и так далее. Вы решаете совершенно другой вопрос. Вы решаете вопрос не просто о гражданстве, вы решаете вопрос планетарного масштаба. У меня все. Благодарю, Вадим Юрьевич. Вот сейчас заместители, представителя Совета Министров рассказали наши с вами шаги от те, которые необходимо сделать каждому советскому гражданину. Сейчас э, в нашем прямом эфире есть, не есть, а вышли на прямой эфир Люди, которые взяли на себя полномочия, которые уже работают, практические шаги сделали. Это Совет народных депутатов Кунгурского района Пермской области РСФСР. И, и председатель исполнительного комитета Кунгурского района Пермской области Филимонов Павел Владимирович. Пожалуйста, Павел Владимирович, вам слово. здравствуйте дорогие друзья товарищи люди земляки можно по-разному сказать но хотелось бы в первую очередь затронуть тех людей которые начинают выходить понимать из этой матрицы что происходит на самом деле я не оратор но говорю вам как могу извините но э, каждый из вас э, по той или иной мере закабален этой системой и кредитами я на сто процентов даю уверенность что э, каждый сидит сейчас на кредите каждого э, касается это торговая компания по российской федерации ну и э, хотелось бы вывести из-за вас из этого морока, но э, не знаю как. Вы сами этого не хотите. Вы э, не понимаете, что только сплоченность наша может вывести нас из этого состояния и состояния рабов, так называемых. Э, простой народ, даже можно сказать. Физические лица, так называемые, как предыдущие рации сказали мне. Я бы хотел э, поделиться с вами тем, что э, в нашем городе не осталось ни одного завода, ни одного предприятия по изготовлению той или иной продукции. Мы закупаем в магазинах товар. В большинстве случаев «пятерочки», «магниты» и всякие такие торговые компании. Что нам там подсовывают, мы не знаем. Мы не знаем даже производителя на самом деле. И у вас в городах, наверное, тоже не осталось ни одного предприятия. У нас только на кунг было три воинских части. Этих воинских частей тоже нету. По какой э, армии нам утверждают по телевизору, рассказывают нам сказки, байки, что у нас самая сильная армия и все такое. Нет у нас армии как таковой. В армии даже перестали мыть полы солдаты. Готовят и моют полы обыкновенные служащие российские лица. Что бы мне еще хотелось добавить по поводу ЖКХ. У нас здесь, в Кунгуре, идет война, так называемая, с ними. Они у нас отключают коммунальные услуги, но это отключают по -новые. Потому что не могут они доказать, что принадлежащее нашим дедам, отцам, прадедам, досталось нам в наследство по праву рождения. А обыкновенный отец торгаши все это покупают, продают, перепродают. Я не знаю... Как еще донести, чтобы вы поняли, что выход из этого морда, состояние из этого, только заключается в том, что объединение, объединение и просыпание людей, только сплоченность нас может объединить и победить эту торговую компанию и выйти из этого состояния рабов. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, сказал. Хотел, конечно, по бумажке все это вам прочитать, но в последнюю минуту передумал. Сказал только своими словами. Все. Спасибо большое за внимание. Благодарю, но... Павел Владимирович. Сейчас передаю слово вашей собеседнице, соратнице Ираида. Геннадьевна Майдановская, начальник паспортного стола Кунгурского райсполкома Пермской области РСФСР. Пожалуйста, Ираида Геннадьевна. Здравствуйте. Добрый день. Все, кто нас сейчас слушает, смотрит. Тоже буду говорить от себя своими словами по Я виновата в том, что сейчас происходит в стране. Молодая была в то время, когда все это начиналось, преступление. Я считала, что политикой должны заниматься умные дяди и теки. А я должна семью завести, детей расти. Не хотела заниматься политикой, она занялась мной. Нашей с вами жизнью занялась, пришла каждому в семью. Теперь получается, мы даже за своих детей не можем принять какое-то решение. Они у нас стали подопытными кроликами. Образование нам подвинили. Выращиваем профессиональных потребителей. А для чего мы их выращиваем? Рабочих-то мест нет. Ставят прививки, а у нас просят, чтобы мы добровольно подписались на это согласие. говорить об этом всем. Но только объединение, только объединение спасет нас от этого. Если вы сейчас смотрите нас, значит у вас есть интернет. Ищите соратников, которые живут в вашем городе, в деревне, в селе. Объединяйтесь, выходите на связь с нами. Что-то будем вместе решать, предпринимать, иначе нам не справиться. А страна в опасности и времени уже нет. Его нет. Я гражданский долг каждого присоединиться, чтобы спасти свою родину. Извините, я не могу говорить. Ира Эйда Геннадьевна сказала все правильно и своими словами. Ее поддерживает Алексей Васильевич Кокшаров. Пожалуйста, вам слово, Алексей Васильевич. Слово сказать про Российскую Федерацию. Правительство Российской Федерации не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. на незаконно коммерческая компания иностранных реестров Лондон Сити, Министерство труда и США. Также зарегистрированы коммерческие организации юридические лица Министерства обороны Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, ВВД, судебные приставы министра финансов, энергетики, транспорта, имущественно-земельных отношений, пенсионный фонд и другие. В 1993 году в голосование был внесен проект Конституции, а не Конституция. В 1993 году Верховный Совет Российской Федерации Ельцин только внес проект Конституции. На рассмотрение Верховный Совет неоднократно отклонил этот проект Конституции. И чтобы, чтобы Сначала Распущен Потом расстрелян Ельцины. Впоследствии этот проект Конституции Был внесен на референдум Минуя утверждение Верховным Советом На прямое нарушение Конституции РФСФ 1973 года Тогдашним президентом Ельциным Поэтому референдум В 1993 году Просто признан незаконно Поэтому Государства Российской Федерации просто не существует юридически международным законом. После прихода к власти Путина было осознанно создано ООО правительство Российской Федерации. А президент это только муляж физических лиц. Покажите мне хоть одного, кто подписал закон, который подписал Путин. Этих законов просто нет в реальности. Посмотрите, на законы подписаны правительством СССР стоит дата, гербовая печать, подпись, фамилия, фамилия имя, отчество, плюс занимая должность, подписавшую документ. В законах Российской Федерации самой Конституции есть такие вещи. Нет. Паспорт Российской Федерации, это УСВАЙС, выдают его из-за того, что Сталин... Маленько-маленько как бы сбился. Первый раз выступаю своими словами, как бы хотел, хотел рассказать, избиваясь. Простите. Российская Федерация из за того, чтобы внести в учет налогоплательщиков, устанавливать личность, делать эмиссию билета Банка России под ваши персональные данные. Грубо говоря, скот как должен учитываться. По усвайсам Российской Федерации является человека даже, даже гражданином с правами. Вы являетесь физическим лицом, то есть неким биологическим объектом. Мы живем в виртуальном мире. Все, спасибо за, за внимание. Благодарим, Алексей Васильевич. Александр, вот видите, Александр. к нам подключается молодежь все больше и больше. Сегодня у нас приезжал знакомиться наш соратник 74-го года рождения. И наши соратники, наши товарищи начали будить молодое поколение, наши действия. Сейчас я предоставляю слово начальнику Главного аптечного управления Минздрава РСФСР, а самое главное, председателю Совета народных депутатов города Березники Пермской области РСФСР. Зинаида Николаевна Артамонова. Зинаида Николаевна, прошу даю, прошу вас. Зинаида Николаевна, не волнуйтесь, включите микрофончик, камеру, у вас все получится. Зинаида Николаевна, микрофончик не выключил. И, и, и камеру включите. Угу. Все нормально, да? Да, все хорошо, Зинаида Николаевна. И видим, и слышим вас. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Зинаида Николаевна Артамонова. Я гражданка Советского Союза. родилась в государстве СССР, в республике РСФСР. И говорю это с гордостью. Имею высшее фармацевтическое образование по специальности провизор фармации, специалист первой категории в области судебно-медицинской экспертизы. Работала заведующей аптеке и судебно-медицинским экспертом. Стаж работы 45 лет. Но по зову сердца души приняла участие в возобновлении СССР. Работу свою я начала как народный депутат Совета народных депутатов Пермской области. В своей работе я руководствуюсь Конституция СССР, основного закона, от 7 октября 1977 года. Конституция РСФСР, основного закона, от 12 апреля 1978 года. Всесоюзного референдума граждан СССР, от 17 марта 1991 года. Постановлением о в должность Заря Светланы Петровны, председателем президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики за номером 401 2028 июня 2018 года указа о возобновлении деятельности Верховной власти органов управления народного хозяйства и восстановлении в правах Российской Советской Федеративной. Социалистической Республики указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1971 года об основных правах и обязанностях городских и районы в городах Советов народных депутатов, законом от 1 декабря 1988 года о выборах народных депутатов. СССР. Ну, в начале своей работы я, граждан, я я собрала граждан, провела разъяснительную лекцию по теме возобновления СССР и что Конституция СССР 1977 года и Конституция РСФСР 1978 года, законы и их подзаконы, акты на их основе. Никто и никогда не отменял, их действия, не прекратилось, действуют и сейчас в Российской Федерации. Государственный банк СССР существует и сейчас в структуре Центробанка Российской Федерации. Постоянным членом Совета Безопасности ООН и его учредителем является и сейчас СССР, статья 23. Российской Федерации нет в Совете Безопасности ООН. За Конституцию РФ никто никогда не голосовал. Поскольку СССР существует юридически и фактически, и если вы не писали заявление или ходатайство о выходе из гражданства СССР, а в силу статьи 15 Декларации прав человека никто не может быть произвольно лишен гражданства или право изменить свое гражданство, то поздравляем. Вы гражданин СССР двойник с нашими дво... данными и свидетельства рождения, рождении, написанными капслоком в копии паспорта СССР в бланке паспорта РФ. И... <coughs> РФ. Как физическое неодушевленное лицо является гражданином РФ на территории РФ. Морском дне по морскому праву. Ничего общего не имеет со мной, живым человеком, потому что данные из моего свидетельства о рождении... В данных копии паспорта СССР, так называемом бланке паспорта гражданина РФ, совершенно другое. Проверьте свои данные, свидетельства и сравните с данными в паспорте гражданина РФ. Это не вы, это другой, это вообще физическое лицо. Это не вы. Паспорта всех паспорта всех живущих в РФ, в РФ не соответствуют стандартам РФ из, тысячи, из из 2018 года считается недействительными территория, которую занимает РФ, юридическим принадлежит РСФСР. Никакая недвижимость, ни заводы, ни фабрики, ни земли, ни недра, ни средства производства, никакими документами не передавались из РСФСР в РФ. Народ русский просыпается повышая свою правовую грамотность, причем самостоятельно, и, надо признать, весьма эффективно, народ осознал, что нынешняя власть не принадлежит народу в связи с тем, что государство СССР и его органы власти и управления, а также входящие в него союзные республики, их органы власти и управления находятся в оккупации. Следовательно, произошла узурпация власти. Согласно проекту Конституции РФ, а 12 декабря 1993 года в юрисдикцию РФ статья 67 пункт 2 входит континентальный шельф Российской Федерации, морское дно и недра подводных районов за пределами до нашей границы подводной окраины материка 2 в исключительно экономической зоне. Это территориальное море РФ с особым правовым режимом, до внешней границы, уходящей в море 200 морских миль от исходных линий». Ну, далее я хочу сказать, что разъяснительную лекцию люди восприняли правильно. Я пыталась занести доступным языком, чтобы люди поняли. И мы приступили к избранию народных депутатов с последующим утверждением в области, так как я была одна депутат. После избрания и утверждения народных депутатов города меня избрали 21 декабря 2018 года председателем Совета народных депутатов. Протокол собрания имеется. И народные депутаты избрали второго председателя, председателя исполнительного комитета города Березники Пермской области. Испытательные сроки в три месяца прошли, приняли присягу, в торжественной обстановке и нас утвердили на собрании Совета народных депутатов. Нам нужна наша страна, нам нужен Советский Союз вперед на защиту своей Родины, <клёх> <клёх> милые люди, просыпайтесь, спасайте себя и своих родных, советских людей, не бойтесь ничего и прозревайте побыстрее. Осталось времени не так много, но оно еще есть. Бог в помощь каждому. Но мы продолжаем работать. Избранных депутатов по нашему городу 9 человек. Кандидатам в народные депутаты Верховного Совета РСФСР выданы подписные листы для избрания их гражданами СССР. За каждого народного депутата Верховного Совета РСФСР должно проголосовать не менее 100 граждан СССР. И ставим цель, чтобы проголосовали 51% населения города Испытательный срок три месяца. Каждый депутат предан делу возобновления советской власти. Организовали, мы организовали два исполнительных комитета Советов народных депутатов. Исполнительный комитет Совета народных депутатов города и исполнительный комитет Сельского совета народных депутатов Усольского района и поселка Железнодорожной Пермской области РСФСР. Организовали структуру Исполнительного комитета Совета народных депутатов города. Организовали паспортно-визовую службу. Назначен начальник паспортного стола народный депутат. Но пока не работает паспортный стол, у нас нет печати. Но заказ мы сделали. Но мы вопрос этот решим в ближайшее время. Заказано и этом справа гражданам СССР взамен незаконно изъятого паспорта СССР 18 штук назначен заместитель паспортного стола народный депутат избран и назначен начальник министерства внутренних дел березняковского исполкома совета народных депутатов кандидаты депутаты города и области поручено совмещать обязанности специалиста по кадров народному депутату назначена на должность заведующей социального обеспечения народный депутат назначена на должность начальника жкх Народный депутат. Назначен специалист по отделу культуры. Народный депутат. По Исполнительному комитету Сельского совета народных депутатов Усольского района и поселка Железнодорожной Пермской области избран и назначен председатель Исполнительного комитета Сельского совета народных депутатов Усольского района и поселка Железнодорожной Пермской области народный депутат. Работа по организации структуры ведется, составлен план. Проводится дальнейшая работа по избранию народных депутат, депутатов и назначению на должности для работы в исполкомах, народных, в исполкомах советов народных депутатов. Совет народных депутатов составляет план работы, изученных постановления о возобновлении обеспечения граждан СССР за номером ВССР, ВСР РСФСР 308, дроп 2019. И написано, распоряжение от 26 марта 2019 года за номером 301. Составлен реестр пенсионных дел с предоставлением отчета оформлено государственных пенсий 17. Дальше изучили постановление об электрификации. На территории РСФСР, СССР, за номером ВС СССР, ВС РСФСР, три ноль семь ноль семь написано распоряжение об электрификации на территории Пермской области РСФСР, СССР по городу Березники от 17 марта 2019 года за номером 302. Изучено постановление о чрезвычайных мерах по пресечению действий мирового правительства по уничтожению советского народа на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик за номером 3021 30021 31 30, марта 2019 года. Постановление об утверждении рекомендации по последовательности действий по освобождению от цифрового клима номер ВС РСФСР 3024 от 6 апреля 2019 года. Рекомендация по последовательности действий по освобождению от цифрового клима утверждено постановлением Верховного совета РСФСР. В целях освобождения каждого гражданина СССР от присвоенных цифровых код кодов вместо данного рождения имени и получения документов, бесспорно подтверждающих гражданство Союза Советских Социалистических Республик с, со всеми правами гражданина СССР. Каждому гражданину СССР рекомендуется по своей собственной воле совершить следующие действия. Получение справки, подтверждающий факт незаконного изъятия паспорта гражданина СССР. На основании полученной справки обратиться в органы записи актов гражданского состояния ЗАГС по месту рождения о выдаче расширенной справки по форме номер 4. 3. На основании справки, подтверждающей факт незаконного изъятия паспорта гражданина СССР, обратиться в отдел внутренних дел коммерческой структуры Российской Федерации России РФ по месту последней прописки до 1991 года с заявлением о выдаче справки о месте вашей прописки как гражданин СССР по форме номер 16. 4. На основании всех, всех трех перечисленных выше справок рекомендуется обратиться по месту жительства с заявлением о снятии вас гражданина СССР с регистрации, каковая на самом деле является временной регистрации, Снятие с регистрации должно быть подтверждено справкой. На основании всех четырех справок обратиться в территориальное отделение коммерческой структуры Пенсионный фонд Российской Федерации по месту жительства с заявлением об отказе от страхового номера индивидуального лицевого счета СНИЛС и снятие с учета по с приложением возвращаемой пластиковой карты с номером СНИЛС с обязательным требованием о выдаче справки, о совершении требуемых действий и аннулировании номера СНИЛС. 6. На основании справок, перечисленных в пунктах 1.4, обратиться в Федеральную налоговую службу ФНС по месту жительства с заявлением об отказе от идентификационного номера налогоплательщика ННН и снятие с учетов НС по месту жительства по номеру ННН с приложением подлинного свидетельства о присвоении номера ННН с обязательным требованием о выдаче справка, справки о совершении требуемых действий и об аннулировании номера ННН. Рекомендации по последовательности действий по освобождению из цифрового клейма утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР. Также, также изучается и составляется план действий по всем остальным постановлениям Верховного Совета РСФСР, ну, в том числе отказ, и я не сказала, отказ от, медицинской, страхового, от медицинского страхового полиса. Совет народных депутатов проводит собрание народных депутатов и граждан СССР с заполнением протоколов. Проведено 12 заседаний. Совет народных депутатов посещает рабочие совещания и прямые эфиры Верховного совета РСФСР. За дисциплиной следим. Читаем, изучаем, смотрим, чтобы быть в курсе событий в стране. Советская власть твердой поступью идет по стране. Служим Советскому Союзу. Все. Благодарю, Зинаида Николаевна, и весь коллектив э, Совета народных депутатов города Березенки, Сельмской области. Все, можете выключить микрофончик, а идут ага. Благодарю. Вот сегодня в прямом эфире у нас были Советы народных депутатов. Народные депутаты – это те люди, которые действительно достойны этого большого звания народный депутат, потому что это те люди, которые имеют честь, достоинство и очень болеют за свою родину, за своих близких и родных, за тех, кто нас окружает и их. Еще раз повторяю то, что мы сегодня сказали. Это самое главное. Нам с вами необходимо уйти от того кремения, которое нас с вами заклемили по воле или без воли нашей, по добровольному, а скорее всего по добровольно-принудительному порядку. Вот сейчас, пока идет прямой эфир, нам пришло такое письмо. Уважаемые товарищи. Светлана Петровна Заря и Александр Николаевич Жищенко. Мне 61 год, стаж работы 39 лет. Из них 34 года главным бухгалтером. Город у нас небольшой, поэтому у меня много знакомых и в налоговой инспекции, в пенсионном фонде. Я тоже очень хочу выйти из электронного рабства. Но разговаривая с работниками этих рф структур, по поводу отказа от ННН и снился работники мне ответили, что они даже не моргнув глазом, вам напишут справку, что убрали с вас номера, на главном сер... но ну, на главном сервере, где хранятся все наши персональные данные и куда доступ всего нескольким лицам от главарей этих банков ничего убираться не будет. Не для того они а эти 25 лет строили этот электронный ГУЛАГ, чтобы по вашему заявлению его вдруг разрушить. Ну и успокоимся мы этими выданными справками. А дальше что? Объясните мне, что дальше будет? Будет еще 25 лет сидеть и внушать всем дебилам, угробившим свои мозги пивом, водкой и наркотиками, для чего этот концлагерь был создан. Они не поймут, а главное, и не хотят понимать. Я собственным сыновьям 40 и 34 года не могу объяснить, хотя они не курят и не пьют совсем. А вы хотите, чтобы после ваших видео все резко проснулись и побежали сдавать свои ННН и СНИЛСы? Мое мнение, если вам это интересно, надо начинать партизанскую войну. Вы не забыли еще по книгам и фильмам, как партизаны действовали на оккупированных наших землях в 1941-1945 годах. Вот и нам это надо делать, убивать этих тварей тихо, по одному, делать им аварии на дорогах автомобилей, сжигать коттеджи дворцы, убивать их детей, что за голову схватились от моих слов, а наших детей губят прививками в садах и школах, и уголовку ввели за отказ. Это все можно терпеть, а детский рак, это все их делишки, и не будьте ханжами. С надо бороться их же методами. Вот тогда они испугаются, а ваша беготня по налоговым и пенсионным их просто смешит. И они продолжают делать свои черные дела. Помните, у великого баснопица, а Васька слушает, да есть. Да, многие призывают сейчас к активным действиям, а мы призываем тех, кто сидят в налоговых, тех, кто сидят в пенсионных фондах, они такие же граждане Советского Союза, мы призываем к их совести и к разуму, к осознанию, что они такие же овцы на заклане, как и мы с вами. Когда вы приходите в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, доносите до них это, что они, граждане, не надо их к стенке, не надо им Говорит, что есть 64-я статья Конституции, которая за предательство, за измену Родины. Да, они только обозлятся и будут делать свое дело. А обращайтесь к их к разуму. К разуму, который у нас, у людей советский, еще сохранился. К разуму наших детей. Мы это делаем, мы обращаемся к совести, к чести. Мы обращаемся к тем воинам, тем, кто принимал присягу, и потом, и потом почему-то забыл, что он и кому давал присягу? Он давал присягу советскому народу, советской стране. Зачем же вы ее забыли? Почему вы переначали, разве в присяге говорится о том, что можно? изменить своей Родине. Вспомните об этом. Мы призываем всех осознанных, неосознанных граждан Советского Союза говорить и рассказывать о том, о чем мы с вами сейчас говорим. Выйдите из электронного рабства. Нам противодействуют очень серьезные силы, но и мы с вами. Серьезная сила. Каждый из нас, проснувшихся, стоит... Ни одной тысячи тех биороботов, которые окружают нас. Так не будьте, не будьте же этими биороботами. Видите, какие люди сейчас с вами разговаривали. Как они, как они трудятся на благо нашей с вами страны и нас с вами. Посмотрите, пересмотрите их лица. Прослушайте еще раз несколько, несколько раз их слова какой они к вам обращаются просьбой, призывом. Будьте людьми, услышьте нас. А нас слушают очень и очень многие. Нам скручивают просмотры, нас закрывают средства массовой информации, но они очень серьезно за нами следят, потому что мы с вами встали на путь освобождения. А это, конечно, и очень-очень и очень нелегко. Но мы с вами пройдем, если будем стоять, рука об руку. Давайте делать все вместе. Всем всего доброго. До следующего прямого эфира. Завтра в 13 московского времени мы будем говорить о банкирах. О банкирах замолвите о бедных банкирах замолвите слово. Всем всего доброго!